15 октября на стадионе Павловской Государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоялась церемония открытия первого турнира Национальной студенческой футбольной лиги сезона. В нем приняли участие команды из Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого, Московского педагогического государственного университета и Чувашского государственного педагогического университета. Футбольная команда «Хозяев поля» Монтор Академия впервые вышла на всероссийский уровень. Участников первой группы турнира лично поприветствовали почетные гости. Я вам большая честь, что Второй спортивный университет, академия, которая участвует в наших соревнованиях, Павловская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, сегодня стартует также наше наших соревнованиях. Добро пожаловать в лигу, а вам, ребята, бескомпромиссной борьбы и пусть победит сильнейший. Спорт есть спорт, игра есть игра, всегда побеждает сильнейший, много факторов разных. Конечно, мы спортивный вуз, поэтому мы настроенные, конечно, всегда выигрывать, но всякие обстоятельства бывают, и важно, чтобы ребята, в том числе из с проигрышей, делали правильные выводы, чтобы потом двигаться дальше, учитывая уже ошибки. Искренние пожелания, танцевальные номера группы поддержки, болельщики за своих спортсменов дали уверенность и настрой на победу футболистов по Волжской академии. Болеть за своих, за ребят, чтобы они победили, чтобы они чувствовали нашу поддержку. Гордимся ими, они очень сильные. Несмотря на статус новичка, с первого матча казанские спортсмены показали лучшие результаты среди команд других городов. Никакой холод не помешал игрокам. Так они обыграли в сухую Чебоксара со счетом 5-0. Конечно, приятно выиграть первую игру дома при своих болельщиках, поддержке. Было волнение, мандраж, но мы справились. В следующих двух матчах, которые проходили 16 и 17 октября, футболисты Поволжской академии в упорной борьбе с москвичами и петербуржцами одержали свою победу. Первый этап турнира НСФЛ для спортивного вуза Казани успешно пройден. Всегда побеждает сильнейший. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.